Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс! Дорогие друзья, в английском языке очень часто используется глагол to arrive, который означает и переводится как прибывать куда-либо. Но мы часто, когда мы говорим, что мы куда-то направляемся, I go to school, я иду в школу, мы используем предлог to. Я иду на работу, I go to work, предлог to. Я, значит, иду домой, I go to home, как видите, везде предлог to. А здесь прибыл куда-то, или прибываю куда-то, тоже направление, или прибуду куда-то, или не прибуду куда-то, или в вопросительном предложении. Значит, я прибуду там в Бразилию или в Конго, в Бразовиль. Значит, здесь по-другому. С, с глаголом «to arrive» – «пребывать» никогда не используется предлог ту. Это существенная разница. Надо запомнить. Предлог «to» Хоть он и указывает направление, с глаголом arrive, to arrive, пребывать, не используется. А что используется? Используются предлоги in и предлог at. В каких случаях используется предлог in? Если я пребываю в какую-то страну, Россию, Россию, Соединенные Штаты, Китай, Монголию, Францию, Испанию, мы используем предлог IN. Страна или город. Предлог IN. Я прибыл в Москву. IN. Я э, прибуду в Париж. IN. Я прибываю в Нью-Йорк. IN. Я не прибуду в, Исп э, в Испанию. IN. Страну и город. Предлог IN. В данном случае... Вчера он прибыл в Бразилию. Как мы переведем? Yesterday. Он. He прибыл. Arrived in Brazil. Все. Здесь, дорогие друзья, значит, выведите предложение. Я уже прибыл в Париж. Значит это в настоящее время в перфекте Значит, используем глагол have и глагол привод to arrive третья форма глагола Итак, как мы скажем я уже прибыл в Париж I have или I've just arrived in Paris я уже прибыл в Париж какой предлог мы используем видите показываем пальцем указано. предлог in если мы прибываем в город какой-то, или прибудем в город, или прибыли в город какой-то, мы используем предлог in. Если в страну, также используем предлог in. Дорогие друзья, в этом формате вы видите Москва, железнодорожный вокзал Киевский и предложение в вопросительной форме. Перфектие предложение, вопросительное предложение. Он уже прибыл на Киевский вокзал? Как мы скажем? Has he just arrived at Kiewski Rail Station? На Киевский вокзал. Киевский Railway Station. Железнодорожный вокзал. Railway это железнодорожный. Station. Вокзал. Он уже прибыл на... Киевский железнодорожный вокзал. Вопросительное предложение. На вокзал, в аэропорт, э, значит, э, на железнодорожную станцию или на станцию метро мы используем предлог ⁇ эд ⁇ Что мы здесь видим, дорогие друзья? Мы видим здесь аэропорт Сочи, не город Сочи, а аэропорт Сочи. Если аэропорт, значит предлог ad. Если мы приезжаем в Сочи, мы говорим IN. Предлог IN. Вот и вся разница. Если аэропорт Сочи, в город Сочи тоже приезжаем, но в аэропорт в Сочи все равно будет предлог at. Потому что сначала в аэропорт. Итак, мы уже прибыли в аэропорт Сочи. Предложение в Перфекте. В настоящем времени мы We have just arrived. Мы уже прибыли. Куда? At the Сочи. At the Сочи. Вот и все, дорогие друзья. Дорогие друзья, наша тема завершена. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, комментарии. Всем доброго, пока.